Чтобы добраться до офиса продаж-селф от метро Бульвар Рокоссовского, вам понадобится выход номер три. Выход номер 3. Выйдя из метро, поверните налево. Идите прямо до дороги. Поверните направо и двигайтесь к последней остановке. Воспользуйтесь автобусами, изображенными на скриншоте. и Езжайте до остановки "Первая прогонная улица. Выйдя из автобуса, поверните налево. Идите до первого поворота направо. Поверните направо, вы на месте.